Здорово. Ну как ты буквально час назад разработчики барвих в своих официальных каналах вк и в телеге выложили вот такой вот крайне интересный пост а также поделились со всеми ютуберами информацией о будущем обновлении на барвих сегодня я покажу тебе все новые скриншоты с тестового сервера а также расскажу о том что нас ждет с тобой уже в будущей обнове кстати не забывая про розыгрыш на 500 тысяч рублей которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов барвих рп все условия ты видишь на своем экране но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей вконтакте ссылочка есть в описании удачи короче говоря начнем сначала вот с этого поста в котором разработчики оставили под вопросом что это нас с тобой ожидает на данном скриншоте какие-то новые баллы новые задания или обновление фракций. я думаю с этого скрина тебе уже стало понятно то что разработчики готовят глобальное обновление абсолютно всех фракций которые существуют на барве херпы в принципе об этом не так давно говорили на пресс-конференции у нас теперь с тобой появится, как говорят разрабы довольно большое количество новых заданий абсолютно во всех фракциях, которые только есть. Для каждой фракции будут свои задания. Мы с тобой будем проходить эти задания, набирать определенное количество баллов и тем самым повышаться дальше. Короче говоря, немного о системе, которую расписывают разработчики. Теперь при инвайте в организацию или повышение на новый ранг, игроку предоставляется ряд ежедневных заданий. Посмотреть их нужно будет через новую команду slash За каждое выполненное такое задание дается определенное количество баллов. По окончанию выполнения этих заданий, в случае достижения нужного количества баллов, для лидера или зама открывается возможность повысить игрока. Проверить статус выполненных заданий они могут через команду FQC. Ну а далее ID игрока. Каждый день задания будут обновляться. Помимо нового ранга у игрока обновляется отображение погонов именно в государственных структурах и будут также обновляться некие нашивки в ОПГ в соответствии с рангом. В каждой организации разное количество рангов, достигнув определенного ранга, задания больше не появляются. И это означает, что повышение на следующий ранг будет доступно исключительно путем обзвона через заявку на форуме, через заместителя или же лидера. При повышении на заместителя лидер делает те же действия через команду слэш FQC, что в принципе на другом ранге, только для этого выполнения задания уже не требуется. За прохождение каждого задания будут начисляться либо экспа для прокачки уровня, либо деньги и так далее. То есть помимо определенных баллов при выполнении этих заданий мы с тобой будем получать еще некие ништяки что также довольно круто на ограничение на количество игроков на высших ранге снимаются но при этом появляется запрет на расформирование во время собеседования будут при начале собеседования доступны посты и патрулирования полицейскими обстановки и контроля очереди будут добавлены посты в городах для патрулирования и проверки гражданских и водителей остановить гражданских водил мы с тобой сможем теперь при помощи лежачих полицейских довольно интересно также планируем Добавить для полицейских конкретный маршрут для патрулирования городов. В заданиях будут квесты по прохождению определенного количества кругов. Отклонение от меток будет только в случае погони или же остановки правонарушителя. но ну, то есть, это опять же для сохранения РП ситуации, РП отыгровки, ты сможешь, естественно, отклониться от выполнения этих меток по заданию по вот этим квестам. Короче говоря, довольно интересно, довольно сложно. Как все это будет работать на практике, я думаю, мы узнаем с тобой, протестировав на собственной шкуре либо либо на тестовом сервере, либо уже на основе. Не знаю, будут ли делиться с нами данным тестом. Дадут ли ютуберам все это дело проверить. Ведь, как правило, один ты всю эту механику, все вообще новые механики во всех фракциях, навряд ли протестируешь. Здесь, конечно же, нужны игроки. Нужно отыгрывать, побывать в этих фракциях, чтобы убедиться уже, как все это работает. Довольно большое количество игроков реально давненько уже просило обновить все фракции. Добавить какие-то ежедневные задания, добавить какие-то новые квесты. Потому что людям просто-напросто становится скучно уже на протяжении, наверное, третьего года заниматься одним и тем же. Ну и как видишь, разработчики прислушались и решили добавить сразу вот это вот все. Довольно реально много контента нас с тобой ждет. Я так понимаю, уже в будущем обновлении. Во всяком случае, разрабы сказали сами то, что заданий будет реально огромное количество абсолютно для каждой из фракций. Ну что ж, посмотрим. Ну а свои мысли по этому поводу обязательно напиши мне в комментарии, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.